Лессон номер 142 Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, продолжаем изучение детских библейских рассказов на английском языке итак, приступаем к первому предложению когда Исаак вырос он женился на Ревеке и у них родился сын Иаку Исаак это сын, как вы помните кого? Сары и Авраама итак дальше продолжаем как-то раз Иаков устал и уснул подложив под голову камень вместо подушки давайте с первого предложения начнем когда Исаак вырос он женился на Ревеке и у них родился сын Иаков как это будет звучать на английском when Исаак grew up когда Исаак вырос, grew up, вырос, he married, он женился, на Ребеке, на Ребеке, Ребеке, and had, и у них, и сам родился сын, named Иаков. Как-то раз Иаков устал и уснул, Подложил под голову камень вместо подушки. Яков was tired. Яков был уставшим. И and went to sleep. Это буквально пошел спать. And went. Прошедшее время от глагола to go. Ходить, идти. В прошедшем времени went. And went. И пошел to sleep. Или вздремнуть. Или пошел спать. With head, on a rock a pillow. подложил под голову камень. Голова head, rock камень, или камень может быть stone. Вместо подушки for a pillow. For a pillow. Таким образом, Яков was tired, был вставшим и пошел спать. Ири уснул and went to sleep с камнем под головой with head on a rock вместо подушки for a pillow pillow подушка ему приснились ангелы поднимавшиеся и спускавшиеся с неба Ему приснились. He had a dream, буквально он имел сон about angels, об ангелах going up, спускавшимся, поднимавшимся and down, спускавшимся from heaven, от неба или с неба. Затем Бог сказал Иакову, «Я позабочусь о тебе». Как это будет звучать на английском? Затем, «then» Бог сказал, «God said» Якову. Прямая речь, «I will take care of you». «Я буду заботиться о тебе» или «Я позабочусь о тебе». «Will» – элемент будущего времени take care, это заботиться он заботится значит takes care я позабочусь I will take care of you я позабочусь буквально о тебе можно и говорить и не в прямой речи тогда будет, что Бог сказал Якову, Якову о том, что он позаботится о нем можно и так говорить, но лучше про мою речь, так легче Друзья, наш урок близится к завершению. Давайте э, ответим на вопрос, что Яку увидел во сне. Как это будет звучать на английском этот вопрос? Вот did Yaku dream about что Яку увидел во сне или что приснилось Яку? about о чем но ну, вы знаете что Якову что приснилось когда он услуг ему приснились ангелы he had a dream about angels going up подымающихся and down from heaven и с неба на этом дорогие друзья наш урок завершен я желаю вам удачи успеха Подписывайтесь на мой канал, просматривайте еще раз ви видео, запоминайте все. И всего вам доброго. So long. Bye. Пока.